Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Как только приближаются праздники, так тут же все начинают ломать голову, что выставить такого красочного на стол. Причем если с салатами обычно все ясно, все лепят свой стандартный любимый набор, то вот с горячим очень многие позволяют себе несколько отклониться от привычных своих рецептов. И тут всегда все упирается в сложность. Например, утка по-пекински вкусно? Вкусно. Сложно? Да. Очень. И то, что она готовится двое суток, простоты не добавляет. Поэтому в цене рецепты простые, важно, чтобы блюдо красиво презентабельно выглядело, вкусно, естественно, и при этом очень важно, чтобы как можно меньше количество гостей от подобных блюд шарахалось. Ну, вот, например, розбив. Красиво, вкусно, празднично, безусловно. Но хороший розбив запекается до состояния, когда мясо еще розовое, а очень многие от розового мяса шарахаются почище, чем гаишник от машины с мигалками. Поэтому я сегодня хочу показать рецепт простой, очень простой, празднично выглядящий. Это будет баранья нога, запеченная, ароматная, потрясающая. Да, на канале есть баранина запеченная, но в том рецепте, ссылочку я оставлю в описании, мясо розовое. А здесь будет хорошо пропеченная, при этом безумно сочная нога. Поехали. Начинать надо с ароматической смеси. В дело пойдет чеснок, слегка его проблю, чтобы проще было в кашу растереть ступку его. Сюда же соль, тимьян, розмарин. И растереть до однородности. Отлично! И немного растительного масла. Ароматические вещества жиржестворимы, поэтому масло очень быстро вытянет ароматы, пропитается ими. В масле они все смешаются. И вот это уже ароматное масло прекрасно пропитает баранину. Во время запекания из мяса будет выходить сок, и хорошо бы его использовать в качестве основы для соуса. Его надо обогатить другими вкусами и ароматами. Чтобы зря времени не терять, запекать буду баранину на подушке из овощей. Вот именно их вкус, запеченных овощей, обогатит вкус соуса. Крупно нарезанный лук, также крупно нарезанная морковь, кисло-сладкое яблоко, у меня Грэнни Смит, немного протертых консервированных томатов и чуть-чуть красного портвейна. А, очень ароматный. Можно и сухого красного вина добавить, но тогда нужно будет кислоту сбалансировать с сахарным песком. Подушка из овощей готова, пора заняться ногой. Меня регулярно спрашивают, почему я не удаляю лимфоузлы. Да потому что в наших краях продают совсем молоденьких барашков, и таких кромсать в поисках лимфоузлов только портить. Нет никакого смысла из таких молоденьких эти узлы удалять. Другое дело, если у вас барашек зрелый, из него, конечно, вырезайте. В каждый прокол надо ароматическую смесь загнать побольше. Нога будет запекаться долго, пусть пропитается ароматами как следует. А, да, и духовка уже должна быть нагрета, хорошенько так, градусов до 250. Ногу снаружи смазываю просто растительным маслом. И теперь соль снаружи, немного, масло приклеит крупенький соли к поверхности. Да, и не спрашивайте по поводу печати, это съедобная краска, срезать ее только пятно будет в этом месте, мясо будет сильнее сохнуть. Не хочу. Все, убираю в духовку. Минут 15-20 надо подержать ногу при высокой температуре, чтобы мясо снаружи схватилось. Затем плотно запечатать посудину фольгой, температуру понизить до 180 190 и запекать часа 3-4. Ну а когда минут 10 останется до окончания запекания, займусь гарниром. Видите, крупинки соли достаточно крупные, они приклеились к шкурке. Сейчас я накрою фольгой, под ней образуется паровое облако и в этом облаке крупинки соли начнут растворяться и постепенно соль начнет проникать в толщу продукта. На и не за горами, пора приниматься за дело. Картошку нарезаю дольками размером с апельсиновые. Это у меня остатки ароматической смеси, еще немного масла сюда, и перемешать. И вот все это чесночное, тимьяново розмариновое ароматное чудо – картошки. И перемешать. Остается добавить сюда хорошую такую порцию панировочных сухарей, опять все перемешать и отправить в духовку на 20-25 минут, чтобы противень потом не отдраивать, фольгу на него, а чтобы картошка в фольге не прижаривалась, на фольгу бумагу для выпечки. Мясо уже готово, но надо же и соусом озаботиться. И опять фольгую прикрою, еще полотенцем, чтобы нога не остывала. А весь этот ароматный сок нужно довести до кипения, загустить и выправить на вкус. В зависимости от того какие ингредиенты вы использовали, насколько сладкие или кислые яблоки, насколько сладкая морковь, насколько сладкий лук, насколько у вас вино сладкое или сухое наоборот, использовали, для баланса придется использовать или соль, или сахар, или кислоту. Причем кислоту какую придумаете. Любая на ваш вкус. Хотите лимонный сок, хотите яблочный, или винный уксус. Или даже бальзамик. Может быть, даже апельсинового сока добавить. Все, как вы любите. Смотрите, как загустел. Отлично все, не убавить, не прибавить. Пора баранику довести до кондиции. Пока возился, и картошку уже готова. Ногу обратно в печь на 5 минут, чтобы соус сверху схватился. И через 5 минут прошу всех к столу. Вы видите, очень простое блюдо. Да, подождать нужно вам 3-4 часа до готовности, но вам все равно нужно время потратить на то, чтобы салатиков к празднику настрогать и прочего. Эта нога стоит в духовке есть не просит. Короче, простое блюдо, но дико вкусное. Смотрите, я даже вилку с ножом брать не буду, покажу вам, как мясо отделяется. При этом оно дико ароматное, оно нежное, оно сочное. Просто нежнятина. А картошечку посмотрите. А, чудо, не картошка. ну, аромат чеснока, тимьяна, розмарина. Просто сказка. Чудо. Вот такое простое блюдо к праздничному столу. Берите на вооружение. Мне кажется, это класс. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, репосты. Всем пока.